Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. В этом видео я хочу рассказать про несколько очень удобных сервисов, посвященных обработке картинок. И картинок можно обрабатывать много за раз и очень круто. Ну, в принципе, в зависимости от того, что мы хотим. Много за раз это как раз про первый сайт, который называется iloveimg.com. Здесь много фишек, много чего можно сделать, и по меню сверху можем понять, что мы можем сделать компрессию, то бишь уменьшить размер картинок, изменить размеры, сделать кроп, есть редактор и много всего другого, давайте сначала взглянем на редактор, он достаточно интересный. В редактор мы загружаем какую-нибудь картинку, допустим, мое изображение, и нам предлагают сразу множество опций. Конечно, не Photoshop, но много что можно сделать. Допустим, я могу сделать свое фото винтажным, либо применить множество фильтров за раз, могу сделать какую-то трансформацию, точнее, crop, задать либо какое-то соотношение сторон, либо вручную задать размеры, которые мне нужны, ну и так далее. Могу что-то нарисовать, добавить текст, стикеры, сделать определенного рода углы кругленькими и так далее. Ну и потом все дело могу сохранить и использовать в каких-то своих вещах. Ну то есть такой упрощенный фоторедактор, но в целом почему бы и нет. Если нужно просто обрезать как-то изображение, здесь есть прям отдельная секция, можно воспользоваться ей. Мне очень нравится опция Resize Image. Очень часто мне по разной рода деятельности приходилось изменять размер изображений. Ну, например, мне нужно на сайт добавить картинку. Мне кто-то прислал фотографию, фотография весит аж 8 мегабайтов, она сделана на профессиональную камеру, у нее 8000 пикселей в ширину, и, конечно, для сайта это не годится. И таких фотографий может быть много. И за раз хочется сразу изменить размер всем картинкам. И этот сервис это позволяет сделать. Ну, допустим, я загружу сейчас 4 картинки. Прям сразу 4. Я их просто на компьютер выделяю и тащу сюда. Можно добавить намного большее количество картинок. И в чем прелесть? Я могу изменить размер сразу всем за один проход. Я могу сделать их все больше, все меньше относительно того размера, что у них есть. Мне показывает здесь в превью текущий размер и то, что предполагается, что станет потом после того, как я сделаю обработку. Соответственно, я могу выбрать одну из этих опций и нажать на одну кнопочку «Все четыре изменятся». Либо я могу сказать, что не по процентам, измени по пикселям. Более того, я хочу сказать, что пускай максимальный размер у одной картинки будет 500 пикселей в ширину, а высота пускай будет автоматически. Возможность за счет сохранения спектра тела это соотношение сторон. И у меня все картинки там, где были квадратными, останутся квадратными. Где они были не квадратными, они будут не квадратными. Это тоже здорово. Я нажимаю на одну кнопку в дальнейшем. Сразу все картинки поменяют размер. Я скачиваю архив. И в архиве, если я потом буду проверять свои изображения, я убежусь, что они ровно в тех размерах, которые мне были нужны. Очень круто, я могу много картинок вот так вот за раз изменить размер. По факту, для того, чтобы на сайт что-то выгрузить, обычно мне нужно две операции. Нужно изменить их размер, а потом нужно их дополнительно сжать. Я извлеку их, и как раз мы эту операцию тоже попробуем. На этом же сайте I Love Img пойдем в секцию компрессии. Опять точно так же выделим все изображения, перетащим их просто и нажмем на одну простую кнопку «Compress images». Мне говорят, что мои картинки весили вот столько, а теперь после компрессии весят вот столько, на 74% меньше. И опять же, одной кнопкой скачиваю архив, и мои картинки готовы к тому, чтобы загрузить на сайт. Буквально в несколько кликов за пару минут большое количество картинок я могу подготовить к тому, чтобы куда-то их выгрузить. Это сервис iLoveImg. У них, кстати, есть еще ilove.pdf, также .com позволяет работать удобно с PDF и также сжимать PDF в частности. Следующий сервис называется remove.bg. У него есть даже русская версия и делает он очень крутую штуку. Можем взять картинку и просто сюда перетащить. И он автоматически удалит у нее бэкграунд. Но, опять же, здесь будет сильно зависеть от картинки. В моем случае, конечно, не портретная картинка, поэтому бэкграунд удаляется, может быть, где-то не очень идеально. Но если это была бы портретная история, все было бы намного приятнее. Но даже в текущем варианте, который у меня получился, я могу нажать на кнопку «Редактировать» и попробовать что-то изменить. У меня есть возможность либо сразу фон какой-то добавить, либо зайти в фон, либо цвет. Причем я могу еще и загрузить фон. Либо могу воспользоваться специальной кистью и сказать, что, допустим, вот этот элемент явно лишний. Я его здесь вот таким вот образом дополнительно сотру. Ну и потом уже просто я скачиваю к себе на компьютер это изображение, и оно будет в PNG формате прозрачным фоном, и я опять же смогу делать с ним что угодно. Либо я могу добавить сразу фон и скачать его уже с фоном. Здесь зависит от меня, от того, как я хочу в дальнейшем это использовать. Это, кстати, я. Следующая штука очень крутая. Называется она cleanup.pictures. Собственно, это и есть адрес. Она позволяет удалять элементы, которые нам кажутся лишними. Причем в данном случае используется искусственный интеллект, и он делает это все достаточно хитро. Для примера давайте посмотрим на одну картинку, которая у меня была заготовлена. Случайная фотография, найденная в интернете, много элементов, реклама, люди, хочется все дело почистить, но почистить можно вплоть до вот такого состояния. Все люди убраны, при этом фотография остается живой. То есть ничего не смазано, как будто бы так и надо. Единственное, что в таких случаях, когда работаешь, остается иногда тень. Тень убрать будет проблематично. Вот эту снизу еще можно убрать, а вот живота уже, скорее всего, не получится. Давайте попробуем сделать то же самое еще раз. Я беру, просто перетаскиваю сюда картинку, и у меня включается опять же инструмент для работы. Я могу менять размер кисточки, делать ее больше, либо меньше. Попробуем убрать для начала просто рекламу. Я ее просто выделяю. Дальше происходят какие-то магические вычисления. И данный ресурс за меня дорисует водичку с волнами. И при этом все будет выглядеть аккуратно и симпатично. Дальше мы убираем вот этих людей. У нас прорисуется и вода, и песок, на котором они стояли, и даже деревья. Здесь образовалась небольшая тень от них. Тоже мы их сотрем. Еще люди. Хорошо, скажем. Люди, нам вас не надо. Ну и так далее. Если хочется, можно убрать одну из этих девушек. Результат вы видели. Но опять же, по кнопке скачать мы все это дело можем получить на свой компьютер. Здесь также всегда можно отменить последнюю операцию, если мы что-то слишком грубо выделили, и нам хочется вернуться назад, увидеть предыдущее состояние. Очень-очень здорово. Раньше такие штуки делались в фотошопе. Долго, либо очень дорого. Сейчас мы видим, что это происходит буквально в пару кликов. Ну и последний инструмент, который хочу поделиться, мы не будем его в подробностях рассматривать, это упрощенный Photoshop, при этом онлайн, сайт photopea.com, который позволяет опять же загружать сюда какие-то ресурсы, что-то с ними делать, здесь можно и размеры менять, и с фильтрами работать, и тексты добавлять и так далее. Если нужно что-то более сложное, чем мы видели в предыдущих ресурсах, можно попробовать использовать данный сайт photopiacom, но на самом деле предыдущих трех ресурсов, что мы увидели, будет более чем достаточно для большинства задач, которые перед вами могут стать при обработке картинок, ну если конечно же вы не дизайнер, для дизайнера нужны более сложные инструменты. Надеюсь, видео было полезным. На этом все на сегодня. Напомню, что меня зовут Михаил. Спасибо за внимание. И до встречи в следующих видео. Всем пока.